Первая курская отправление в 10 часов 12 минут прибывает на первую платформу. Поезд проследует с остановками. Люблино, депо, перерва, Уяново, матилоички, царицева, покровская, красная строитель, виса, водово, черница, оставьева, деликатная, подождь. Гривно, Львовская, Столбовая, Чехов, Шарапова-Охота, Терпухов, Ака, Приолковская, Романовские дачи, Тарусская, 132 километр, Ахомова, Шулькино, 153-й километр, Ясногорск, Шелитова, баранова Бараново, Реляхин, Байдыки, Хомякова, 191 километр, Дова, 1 Курская. Уважаемые пассажиры. Сложности при возникновении сложностей при оплате проезда телефона через сервисы Apple Play или Google Play используйте пластиковую банковскую карту или карту Тройка. В Москве 875 лет. В этот особенный день мы поздравляем москвичей и гостей города раньше. Величественной историей и современные достижения России и процветает, любимый город. С праздником! Наша историца в, в нашей 855 лет.